Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете" и очень актуальный вопрос, который мне задают очень очень много людей: как можно вывести деньги, заработанные в хайп проектах, либо же монеты, токены, ну что угодно, на карту Украины? Как вывести на карту Украины? Я вам больше скажу: можно вывести на любую карту любой точки мира. Смотрите переходите под мое видео которое вы сейчас смотрите либо же на какое вы там попадете не знаю и у меня здесь есть вот статья про кошельки переходим по данной ссылке попадаем на мой сайт и здесь на моем сайте вот, статья про кошельки какую эпс использовать в хайпах листаем можете почитать вот есть здесь кошелек perfect money есть здесь кошелек вот по кошелек и внизу вот, находим мы обменник больше переходим на больше вы монету а вы на boost к примеру да и ищем здесь да вот э, обменники ищем здесь вот э, BUSD, да, криптовалюту если она у вас вот, есть либо же у вас тут вот, есть матик там манеры не знаю bitcoin Bitcoin Cash, Ethereum, ну что угодно В этой колонке, вот видите, здесь написано Отдаете, а здесь вот Получите, то есть вам Здесь нужно найти ту монету, которую Вы хотите отдать В моем случае, я буду Отдавать BUSD Где эта монетка Сейчас я найду, вот она BUSD, Binance USD А в этом случае вот Я хочу получить Листаю в самый низ приват 24 гривны и когда я это нажимаю мне здесь высвечиваются все обменники где производятся вот такие обмены и здесь есть вот лимит здесь вот первый обменник от 10 долларов можно перевести до 10 тысяч долларов и получить гривны либо же вот обменник от 50 долларов ну и так далее я выбираю обменник там идет вот отзывов и больше всего и ну, чтобы не было негативных отзывов и все вот, я перехожу на данный обменник вот он э, я здесь уже зарегистрирован уже очень давно и к примеру я вот хочу перевести 50 буст я сюда отвожу 50 долларов буст это и есть доллар здесь у меня высвечивается сумма которую я получу здесь я вот э, ставлю галочки я знаком с правилами и не запоминать введенные данные здесь вот разгадываем капчу получается здесь 11 и нажимаем обменять вот и все друзья производится обмен здесь у нас страница оплаты время у нас час 30 чтобы сделать обмен вот наша заявка после обмена обменники просят оставить отзыв на обещать я оставляю всегда отзывы здесь вот 50 boost равняется 1966 гривен и вот э, на вот этот счет нам приведут гривны нажимаю вот, перейти к оплате. и здесь э, нам нужно перевести вот, монеты которые у вас есть на вот этот вот кошелек копирую кошелечек открываю вот, MetaMask, также в правом углу вам вот все пишут, отправляйте только на этот адрес. Ну, в общем, смотрите, как это все происходит. Ищу здесь вот в маски Boost, нажимаю здесь ⁇ Отправить ⁇ вставляю адрес кошелька, проверяем вот 0X162, все верно, C34, C34 здесь ввожу ту сумму которую я хочу перевести В моем случае это 50 буст и нажимаю продолжить так здесь вот нажимаем подтвердить так монетки у нас вот списались сейчас они спишутся вот ожидания и Я здесь могу ускорить. Ну, зачем мне лишнюю комиссию платить? Мы подождем. Вот, монеты списались, осталось 73 буст доллара. И здесь вот мы видим, здесь читаем, обращаем внимание. Итак, после того, как мы перевели деньги, все, ждем. Подтверждение сети и наши гривны пройдут нам на карту. Сейчас я вам все это покажу на скриншотах, что действительно гривны поступили мне на кошелек. Когда гривны вот поступят на кошелек, нас как всегда просит данный обменник, чтобы мы написали отзыв, как быстро мы получили деньги. Вот. Так отправляются деньги легко и просто на любую карту мира, куда угодно можно отправить. На этом у меня все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня и всем пока.